Всем привет! Меня зовут Кирилл Алферов и я хотел бы поговорить о ситуации с Александром Невзоровым и порталом антропогенез.ру. Для тех, кто не в курсе, кратко опишу ситуацию. Александр Невзоров выпустил книгу под названием «Происхождение личности и интеллекта человека». антропогенез.ру заинтересовался книгой и написал рецензию под названием «60 ошибок Александра Невзорова». В этой рецензии, аргументированно и со ссылками на нужные публикации было показано, что в книге Невзорова содержится целый ряд грубейших ошибок, иногда на уровне незнания предмета, и что выводы этой книги, ну, спорны, так скажем. Александр Невзоров отреагировал на критику оперативно. Практически там через пару дней он записал видеоответ. Качество этого видеоответа было, к сожалению, гораздо ниже, чем рецензия. В основном Александр Невзоров занимался тем, что поливал грязью своих оппонентов, обвинял их в том, что они э, продались попам, целуют им руки, ну и прочие вещи. Что можно сказать по этому поводу? В нашей стране очень немного людей, которые публично говорят об атеизме, так да тому же защищают эту позицию как рациональную. И надо отдать должное, Александр Невзоров говорит про атеизм ярко, ярко и со смаком. Но в то же время многим из нас понятно, что если атеизм человека не основан на научной методологии, а на каких-то других причинах, будь то эмоции или политика, то грош цена такому атеизму. И в данном случае мы видим очень закономерное развитие ситуации. Когда у человека нет фундамента научного скептицизма, в любой момент он может говорить об отсутствии веры в Бога, но при этом верить в какие-то псевдонаучные направления, в ауры, в пришельцев и прочее. Поэтому я считаю, что атеизм должен быть принципиальным и последовательным.